Третья решающая карта, дорогие мои друзья Нукус против Намангана Карта Дедас 2, Наманган начинает в сильной стороне То есть в атаке, Нукус обороняются И, как я уже говорил Перед матчем, удачи командам Наманганцы Выбегают жестко, быстро, три минуса Бескомпромиссно работают Стрелки из Намангана. Но Чингисхан вместе с Саматовым открываются с зигзага и забирают как минимум двух оппонентов. Бомбу, между прочим, до сих пор еще никто не поставил. Саматов третий минус по Эрика Четво! Чуть... А Доти один на один с Чингисханом. Вот теперь уже ситуация становится еще более интересной, дорогие мои друзья. Если уж до этого было, э, какая там, 2 э, в 5... То можно было еще думать Что на Манган выиграют этот раунд Ну прям с огромной уверенностью Теперь же все не совсем уже однозначно А Доти 14 хп Пытается из сайда сейчас не пустить Чингисхана, Но Чингис не прост Дамы и господа И Чингис вырубает все-таки Адоти. Пистолетный раунд на этом остается За командой из Нукуса Вот так вот Так вот жестко а Ты комментируешь, потому что тебе это нравится, вряд ли донаты шибко большие. Тимка, ну, смотрите, во-первых, предметно поговорим, да, во-первых, чужие деньги считать это всегда очень стрёмно, паршиво и некрасиво, поэтому сколько мне приносят донаты, ну грубо, возможно, это прозвучит, но все-таки скажу, что дело-то, естественно, не ваше. А на первый вопрос отвечаем, ну, вернее, на единственный вопрос отвечаем. Да, мне это нравится, именно поэтому я этим занимаюсь. Ну, естественно. Ай-яй-яй-яй-яй, джапа. Ай-яй-яй, ну нельзя. Нельзя же пользоваться багами, ну, джапа. Ну, вот я надеюсь, Хасан это все дело увидит, и в следующих турнирах а, с команд будет за это спрос, потому что такими штуками заниматься нельзя категорически. Кстати, Радо, твое сообщение видел, и сейчас тоже тебе на него отвечу обязательно. А, Джапа. Минус Кензо, минус отход же на хаешечки по джапе. Ну и Робс забирает Сайджина. Сайджин пока все никак не нафармит на снайперскую винтовку. Неудивительно, конечно, начало матча. Саматов с Чингисханом. Ну, вполне неплохо действует. Правда, Робс, конечно, если сейчас доберется до Фамаса, будут сложности. Главное не дать взять Фамас. Ну, понял, что тут лучше ничего не делать. Увидел сразу, кстати, обоих оппонентов. Ой, ха ха ха ха, -ха. Хорошая хаешка какая. Замечательно сыграно Саматовым. 2-0. Добрый вечер, Саня. Как всегда, красавчик. Спасибо за твою работу. С удовольствием каждый раз смотрю Бахтиер. Приветствую вас. Приятного вам просмотра. Рад, что вам нравится. Присаживайтесь. Вопрос был не про деньги, а про то, что в наше время просто так уже никто не делает. Поэтому спасибо, что может под чаек зайти посмотреть КС. Во! Вот этот подход Тимка мне нравится. Э, извините, если я вдруг вас э, дело оскорбил или как-то еще. Просто я, значит, не очень сильно понял, ну, суть вашего вопроса. Все. Uh, в таком случае, да, ну, мало, действительно, мало кто сейчас может делать что-то просто вот потому, что ему хочется, если оно не приносит деньги И это пугает Мир скатывается все глубже и глубже в яму капитализма Ну, это, наверное, уже тема для отдельного стрима, когда можно сидеть и обсуждать uh, политические устрои, склады мировые и так далее Все это сейчас не нужно, сейчас, как вы видите, о доте с появлением девайсов в целом у команды на Манган Была какая-то борьба сейчас, конечно, навязана Нельзя сказать, что очень-очень и -очень уверенная борьба была навязана Иначе бы у Адоти не было бы 8 восемь... <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Вот это... Вот этот плюшку повесил Кинзо! Uh, один на один с Адоти И есть, кстати, возможность... Куда, Кинзо? <свист> есть возможность уйти под КТ-респаун и прострелить через двери Адоти Но Адоти... Adoti... Пройдет без контакта, ему повезло Прямой эфир — это просто, просто кайф. А Харбек согласен с вами. Так вот, да, касаемо Радо. Э, касаемо курения. Я уж, как я говорил не неоднократно на разных трансляциях, бросить курить — это уже не про меня. Потому что я уже слишком много лет курю и... О, боже мой, адоти. Но аккурат в тот момент, когда надо было стрелять, взял и отвернулся. Времени достаточно у Кинзона Дефьюса, и это все-таки 3-0. Александр, приветствую, отличный матчмейкинг, самое главный интересный комментатор, топ, в принципе, как всегда, удачного стрима, глядим. Роман, приветствую вас, спасибо и вам тоже за похвалу, присаживайтесь и приятного вам просмотра. Конечно, я же не отрицаю, естественно, факт того, что любой человек за свои труды хочет получать какую-то денежку, да, так скажем, да, кушать-то мы все хотим, как известно. А, перестань, спустя 20 лет бросил в один день. Ну, вот я уже курю 21 год, получается, сейчас. А, была попытка у меня бросить, короче, вот как ты сказал, в один день. А, у меня бабахнуло давление под 180, с меня хлестала кровь, как с поросенка просто. И, в общем, потом обратившись к врачу, мне сказали, что, ну, как бы, так скажем, сосуды у меня уже в таком состоянии. <связать> <связать> <связать> Наманганцы вообще хорош! Два тимкила сначала, Адоти тиммейта завалил, потом Адоти сам погиб от рук тиммейта. Че это вообще было? Наманганцы показали нам, как не надо выходить на точку Б. Просто бесподобно. В общем, короче, врачебно было принято решение, что сосуды в таком состоянии, когда курить уже не бросают, все. То есть... Кури, как говорится, иначе будет хуже, даже вот так. Были, конечно, мыслишки подбросить, но пока еще не знаю. Пока это все очень тяжело. Просто ковид, э, который я перенес в начале года, тоже немножко бабахнул по сосудам. И теперь, как бы, палка о двух концах на самом деле. Я курю, и мне становится хуже от этого, да? Но при этом. Когда у меня появляются какие-то болевые эффекты, синдромы и так далее, да, и какие-то неприятные ощущения, курение меня спасает от них. И поэтому это палочка-выручалочка в какой-то степени для меня сейчас. Ну, плюс я перешел на более качественный табачок, поэтому чувствую себя сейчас гораздо лучше. Эрик! Даблкил! Открывашка зигзага хорошая. Надо признать, конечно, опять-таки, ну, Кус показали, что принимать точку А не в целом могут... Умеют и будут Но все будет сейчас зависеть в целом от действий Робса Хотел я сказать Нужно было, конечно, опа Жаль, прыжок ЛТВ В момент перестрелки это всегда неудобно 7-1, ой, 7-1 4-1, простите, дорогие друзья Френдли файр, да, конечно Френдли Fire включен, а как иначе Левые врачи... Не, почему... Допустим, у меня вот, например, в Москве э, живо, живет... Живот... У меня в Москве живет э, бабушкин брат. Э, он уже тоже достаточно, ну, возрастный. Очевидно, да, что он брат моей бабушки. Ему уже, конечно, глубоко за... Не помню даже точно. За, за 60 уже, наверное, даже. Могу, конечно, чуть-чуть ошибаться. Не, не, не сильно располагаю этой информацией. Но э, суть не в этом. Суть в том, что он тоже, кстати, обращался к врачам. Ему врач тоже сказал, как бы, ну... Уже все, поздняк. Бросать надо было раньше. 21 год куришь, сколько тебе лет? 30 ровно. Три в три ситуация. Накидывается моменталка. И под эту моменталку Эрик э, молниеносно, не побоюсь этого слова, захватывает позицию на зигзаге. Далее раскидывается дым. И, видимо, очередная моменталка, под которую Эрик попытается выйти. Не совсем, конечно, моменталка. Это скорее... Такая, знаете, флешка на шаг назад. Ну, тоже хорошая и интересная, но желательно, чтобы ее все-таки накидывал тиммейт, а не сам себе. Ну, потеряна отчасти точка Б. Теперь уже полностью потеряна точка Б. А Доти с бомбой, естественно, сейчас пройдет и попытается ее поставить. Если б Джин сейчас чекал, то может быть и попал бы. ешки макарёшки с 9 лет куришь? Да? Ну, так получилось. Так получилось. Джапа. Минус Чингисхан. Минус отца Эджина. Ой-ой-ой! Не залетает фаст но Да, точнее. А вот теперь уже и не залетает фастзум. 4-2. <laughs> вот ради принципа проконсультируйся со своим. Поедешь к нам бросать. Ну, я с радостью выслушаю, что скажет ваш врач Радо. Мне было бы действительно интересно послушать Врачи разные, я не спорю, у каждого свой подход Но действительно, глобально Я себя начинаю чувствовать хуже, когда как раз таки Не курю, вот в этом-то и весь прикол Ну, просто опять же Кто-то думает, допустим, что там курение Это просто вот когда ты куришь, да Никто не задумывается, сколько сигарет ты скуриваешь, например, да У меня бывало доходило И по полторы пачки в день выкуривал То есть я так Мало того, что курю, так еще и курю достаточно основательно ну ладно, хватит обо мне. Давайте чуть-чуть все-таки про матч. У нас здесь как бы решающая штука вообще-то. Кто-то сейчас э, перестанет на турнире участвовать, а мы тут курение обсуждаем. Курение, кстати, плохо, ребятушки. Невзирая на то, что я курю, я не, не предлагаю, так скажем, кому-либо э из вас курить. И осуждаю то, что вы можете курить, допустим, да? То есть, ну, желательно бросить курить, курить. не курите. А, я, знаете, как бы, если человек хочет бросить курить, то ради бога он волен это сделать. Я вот, например, просто не хочу. Привет из Владивостока, и Владивостока тоже большой-большой привет. Пачка в месяц считается, что куришь? Я бы, наверное, сказал нет. Я бы сказал, что это баловство, и именно поэтому как раз вот лучше бросить. Потому что, значит, нет такой прямой зависимости в сигаретах. Я, допустим, если полтора-два часа не покурю, прям до, до тряски. Меня прям начинает трясти, нужна прям срочно сигаретка. Эрик и Азарт разваливают потихоньку Нукусовцев. И вообще, в целом, на Манганса разваливают Нукусовцев, пользуясь сильной стороной и всеми благами этой самой сильной стороны. Uh, в комфортных, я бы, наверное, сказал для себя условиях Пытаются сейчас разыграть точку Б Ну, потому что, собственно, эту точку Б Уже из игроков обороны никто не держит Кинзо, кстати, хоть и находится рядом Опачки, вот это прострел Через двери сразу в голову Болезненно, весьма и весьма болезненно Эрик Ну, все, поставили бомбу, Кинзо Позиция, конечно, амбициозная, но в два АВП выбивать Это прям... Не поверю Не поверю, что такое можно выбить С двумя АВП И да, минус Кинзо, к сожалению К моему величайшему Сайджин Как бы здорово сейчас смотрелся Ниндзя Дефьюз, скажем, да Вообще вот со стороны, кстати, забавно смотрится Один там сидит, друг... Смотри, смотри, что делал Ай, нет, даже диффузов, к сожалению, у Сайджина. Да. Расстрелял двух соперников. За сейвить ТВП не вышло. 4-4. Доброй ночи с Душан Б. Саня, красавчик, брат, как всегда, с удовольствием смотрю твои стримы. Спасибо тебе, Бахтиер. Всему Душан Б от меня передавайте привет. Хорошие все возможные хорошие слова. Спасибо вам большое. Знакомый, рад, что три года у меня всего этого уже нет. Искренне надеюсь, что и ты к этому придешь. Смотрим КС. Согласен, согласен. Может быть, когда-нибудь, ну вообще, честно сказать, планировал, да. Я вот сейчас плавненько, так скажем, ухожу на, на парилочке. На парилочке без никотиновые, пытаюсь этим заменить, ну, чтобы отбить, так скажем, привычку. Там что привычка тоже у меня достаточно сильная. Именно привычка просто вот что-то пойти покурить. Психологически оно вот именно так выглядит, дорогие друзья. Ну, а давайте все. Теперь уже вот точно все. Смотрим КС. А, обо мне как-нибудь вот на отдельном стриме возьмем, прям сядем, пообсуждаем. Все будет по красоте, но сейчас все-таки давайте про КС. Я рад, что кто-то интересуется про меня какими-то фактами. Кто-то интересуется, просто вообще хочет пообщаться, да. Вы приходите обязательно, самое главное, завтра. Ведь завтра в 18.00 18 по московскому времени пройдет финал этого турнира. А имя финалистов вы узнаете в конце сегодняшней трансляции. Поэтому обязательно ждите, ждите. 5-4 на манган вырываются вперед, дорогие мои друзья С одним матчпоинтом перевеса Но уже впереди, знаете ли, для себя Они, наверное, будут чувствовать Вообще-вообще шикарно Ну, 26-го, э, разумеется Разумеется, 26-го числа Мы обязательно пообщаемся на все темы Жаль, к сожалению, скорее всего, не придет 144 человека, как сейчас Вот, например, на Ютубе Придет, конечно, меньше, но пообщаемся и с ними Футбол комментируете? Джель Сомино? Нет, к сожалению, никто меня не приглашает футбол комментировать. Приглашают комментировать КС. Кто такой Хасан? Это человек, который отвечает за проведение этих турниров, организует их и так далее. Да, привет от Намангана, пишет Ахрорбек. И Наманганцам, и Нукусцам тоже всем привет, потому что Арислан чуть выше тоже писал. Завтра финал? Да, завтра финал. Взрыв бомбы в зигзаге. И очень медленные действия от команды Наманган. И вот тут, как бы мне кажется, и кроется вся сложность данного раунда, что далеко не факт, что теперь на манганце додавят его до победного. Но, однако, позиции, конечно, которые остались у ребят. -хо -хо -хо -хо -хо -хо. Саматов сегодня такие хаешки бросает. Ну просто такие хаешки замечательные. Респектулечка ему. Кензо без минуса не ушел. Последним остается Саматов. Ну, Хаешками убивает. А у ИС руки тоже убивает. Минус Адоти, дорогие друзья. Вот это ретейк. 5-5. А, предлагаю Саню нанять футбол прокомментировать. Ради бога. Ради бога. Но я, правда, не силен вот прям в футболе с исторической точки зрения. Ну что-нибудь могу прокомментировать. Я, как обычно, пацанин стрим вырубился. Но, надеюсь, Андрюх выспался. А, первое место получает 900 долларов. Второе место получает а, 200 долларов. Третье 100. Вот так. Какая команда вам больше всего нравится из этих? А, да, честно сказать, больше нравится, как играет Нукус. А, это не значит, что мне не нравится команда из Намангана. Просто мне ближе, как вот Нукусовцы играют. Они чуть более агрессивные. Мне нравится, как Сайджин играет со снайперской винтовкой. Он считает ее достаточно мобильным девайсом. Не уходит, не отдает позиции. Где даже ретейк Савиком пытается. Вот именно такая, такой стиль атаки, скажем так, мне близок. Но, допустим, на Манган мне больше нравится в обороне. Ну и опять же, тут вот все очень, очень взаимосвязано и очень. Опа. Опа, на вышли на зигзаг, называется. И лучше бы и не выходили вовсе. Коджан попадает в убегающего Эрика. Джапа и азарт. Простите, только азарт остается один, 40 хп и 5 соперников огромное количество. Во сколько Ташкент будет играть? Шоха. Ну, все зависит от того, как доиграют мукусы на манган. После них. Вот матч заканчивается. Нукус на Манган. Вот карта даст, даст второй. 20 минут отсчитываете. И начинается Ташкент-Самаркан. Завершающий фраг за Кензо. 6-5. Нукус теперь уже вырываются вперед. Для Нукуса здесь, конечно, огромным плюсом является вот этот самый uh, выход вперед. Даже пусть и на один матч Потому что надо не забывать, что они находятся в слабой стороне. И для них находиться впереди слабый... Впереди сильной стороны. Ну, это замечательно, когда ты оставляешь позади того, кто должен, наоборот, был оставить позади тебя. Ну, немного не разобрались сейчас с флешками игроки атаки. Накинули Эрику не под выход, а прям в лицо. Андижана нет. Андижана нет, ребятушки. Оп. Молодец. Кстати, хочу заметить, грамотно сейчас действовал игрок атаки. Не отворачивался до последнего. Именно это могло ему позволить сделать минус, но игрок обороны тоже по-хитрому сделал и вышел только на поздних таймингах. Робс забирает Кинзо и численный перевес все-таки сохраняется. Адоти в сайде. 5 хп остается у Адоти. Отличный прострел сейчас от Чингисхана. Ну, и с 5 хп Адоти уже будет играть, ну, очень осторожно. Главное, сейчас вот если хаешечку кинуть, чтобы она не отрекошетила обратно под Адоти. Но Саматов находится в яме, а Доти вырубает тем временем Чингисхана. Ну, и тут легкий, на самом деле, раунд для Саматова. Потому что, как только он откроется, он увидит голову оппонента. Не голову! Хочу заметить, не голову оппонента, а голову оппонента. Минус от Саматова. По результату все-таки я оказался прав. Это 7-5. <смех> вот я креплюсь, Энди Следующую пару, боюсь, уже не осили Уж слишком Александр долго курит <смех> Не, на самом деле курю я недолго 90% перерыва, который я делаю Между картами Это настройка к следующему матчу Ну вот уж так получается То есть это вынужденная такая пауза я не могу просто технически начать сразу, потому что мне нужно запустить следующую демку, отмотать ее на нужное начало, ну, на нужное время, э обнулить счет, ну и, да, конечно, пойти перекурить. 3 в 3. 12 раундов позади, дорогие друзья. На третьей карте сыграно уже, ну, по сути, больше, чем треть основного времени. Хоржин. Попадание в Робса со снайперской винтовки, оно, как вы знаете, чаще всего фатально И минус от Эрика по но ну, здесь, кстати, грамотно достаточно обошли э, снайпера, игроки атаки Аккуратненько и, ну, собственно, э, Сайджин с кстати, шансы на выбивание имеют весьма, весьма неплохие Ну, флешка такая, типа, а вдруг кто-то стоит в упоре, в упоре никого нет На джампе у нас находится Эрик, азарт занимает позицию на гусе Начинается перестрелка! Кензо не отпускает Эрика. Очень долго, долго конечно, очень в него стрелял. Рисковал погибнуть из-за этого. Но прикрытие от Сайджи на его снайперской винтовке все-таки приносит победу в первой половине, дорогие друзья, команде Нукус. 8-5. Жесть. Всем привет, это какая карта? Бека, бро, привет, это третья карта. Решающая она же <свист> <свист> <свист> Простите, дорогие друзья Ну, попытка зайти на Б Сами видите, чем закончилась. В общем-то, да <свист> Братская могила в верхней Т-шке Ну и счет 9-5 как итог не слишком-то уж продуктивно играют ребята из а, Намангана, к сожалению. А, потому что хочется видеть все-таки более продуктивные действия, когда вы играете а, в сильной стороне. Но я понимаю, что это не всегда бывает. Алекс, брат Карши, выбыл из турнира. Да, именно так. Чингисхан разменялся сейчас, перестреляв Азарта. Но погибнув от рук Адоти Джаб погибает от рук Саматова И вот Саматова уже, кстати, в ответ не прилетает Потому что на этой позиции игроков атаки не было Робс не сумел забрать Кензо И, кстати, отчасти наверняка это из-за того, что в руках был Галил Потому что все-таки с Калаша, я думаю, там Дмэч uh, Дилинг был бы как минимум больше Эрик, минус Саматов И у нас, по-моему, прыгануло немного ХЛТВ Если я не ошибаюсь ну, хаешка в никуда, если можно, конечно, так сказать. Но Эрика там вроде бы немножко коцнула. Адоти и Эрик остались вдвоем на удержании. Очень много гранат, ну, кусаться сейчас выкидывают на точку Б. И начинается заход, дамы и господа. Ходжин минус Эрик. Адоти. Адоти даблкил. Но the bomb has been defused, дорогие друзья. Еще и Ходжин в результате Адоти забирает. 10-5. Блестящий ретейк от Нукусовцев. Ну, просто бешеный ретейк. Действительно. На самом деле, просто когда идут твои трансляции, у меня уже глубокая ночь. Я понимаю, Радо, вы как-то раз, по-моему, говорили, что у вас уже, ну, поздно. Я помню такой момент. Саня, что на приз? Приз 900 долларов за первое место, 200 за второе, 100 за третье. В Узбекистане все еще 1,6 играют? Да, играют. Ну, рестарты, да, знаете Сейчас, как обычно, много рестартов И посмотрим, к чему в итоге эти рестарты приведут Начнется ли матч или не начнется Ходжина что-то пока нету Или есть? Нет Что-то тут передропали тут друг друга ребята Непонятно, будет в результате рестарт или нет Кажется, не будет Ну, если был бы, уже бы точно его бы дали во всяком случае. Поэтому, наверное, стоит комментировать э, все, что сейчас происходит, как, как пистолетный раунд. Эрик получил в табло сейчас. Неприятненько, но получил. Азарт. Ну вот агрессия со стороны намангана вполне себе сейчас объяснима, да, и понятно. Не совсем понятно, почему Нукуст сейчас играет медленно. Я вот только в первой половине говорил, что они играют весьма и весьма круто. При учете того, что они играют агрессивно, так они сразу всю свою агрессию куда-то спрятали. Ну, есть у нас здесь вот как, как подзорная такая своего рода труба. Сидит Ходжин, ожидает и мидл, и зигзаг одновременно, но... Ни оттуда, ни оттуда никто не придет, к сожалению. Но Кус вообще сейчас а, попадут в свою же собственную ловушку на самом деле. И, и это а, действительно чревато серьезными последствиями. Да, у нас сейчас будет выход на точку А. Чингисхан а, минус на точке Б, неожиданно. А он весь бомбы, между прочим. Но все его тиммейты идут на точку А. И. Вопросов у меня здесь, конечно, гораздо больше. Что за, ну, за раунд решили разыграть Нукусовцы? Мне кажется, они сами даже не поняли, что они делают. 10-6. Ну, за такие раунды, к сожалению, конечно, можно выражать команде дизреспект глобально. Потому что раунд абсолютно... А. Бесцельный. Б. Бессмысленный. И... С. Ну, наверное, хотелось бы чуть-чуть побольше агрессии увидеть все-таки, да? И побольше мобильных действий. Но Нукус решили сыграть именно так. И поэтому получилась вот такая логика 10-6 <coughs> Игра не устарела Ну, на самом деле и в России И вообще, в принципе, в странах бывшего СНГ Много кто еще до сих пор играет в 1.6? Действительно много Многие, конечно, не верят в это Многие не понимают, как это так Но да Конечно, не такая порция людей, как в CSGO, например, играет Но в 1.6 тоже есть игроки Надо признать, хорошие Завершающий минус за азартом И счет становится 11-6 Ой, пардон 10-7 Я сам с Казахстана С КС играю лет 12-13 назад Ностальгия, во Вот видите как Нурдаулет Подсказал нам какую информацию Вот видите Для всех КС-очка это Так или иначе большая Или чуть-чуть поменьше Но веха в жизни неплохая В любом случае я вот, например, в 1.6 играл э, по, -по, -по, по 13 лет и потом еще 3 года играл в, в CS GO. Ну, вот как, просто через 3 года там такие жизненные обстоятельства получились, что мне стало уже как неинтересно, в принципе, играть в CS. И я остался на поле комментирования. Робс, хороший хэршот по Чингисхану, минус от Кензо по Джапе. И куда в итоге все-таки вот ринуться? Опять же, нуку, Зря медленно играют. Но это губительно. Очень губительно. Потому что на Манган умеют принимать медленные выходы. И это как раз-таки, опять же, ключевая ошибка со стороны... Ну, куса. Они пытаются играть в КС, который, возможно, им удобен. Но надо понимать, что этот КС еще и соперникам удобен. А играть нужно все-таки по такому клише, которое не подойдет сопернику. Вот так, да, нужно подстраиваться уметь. Но сейчас вроде бы, если, конечно, не обращать внимания на лайфбары там вообще все просто жутко. И смотри, сейвится. Если бы знали сейчас. Если бы только знали на манганцы, что там просто почти все нукусовцы мертвые, кроме Ходжина, там 7, 12,5 хп, они бы, конечно, пошли выбивать. Но нет, не будет ретейка. И поэтому 11,7. 7 Нужен донат срочно. Да, кстати, да, полиграф 2 соточки задонатил, но выиграли. Как бы, ну, это, конечно, сейчас выглядит как грубый байт на донат, поэтому все-таки. Я не, не сторонник байта на донаты, поэтому... Но Кус в целом выигрывает пока что и без донатов от Полиграфа. Здравствуйте, я первый раз на канале. Будет ли турнир по доте первый? А уж даже по первой. Я бы с радостью прокомментировал его, этот турнир, если бы его кто-то провел и меня как комментатора пригласил бы. С радостью. Первую доту я в свое время тоже очень много часов наиграл, вот во вторую практически не играл, как-то она мне немножечко не зашла, а в первую доту наиграно у меня было просто бешеное количество, я в нее залипал с 2007 по 2010, -й. просто я утопал в ней. Рекорд трансляции какой был? Uh, 230 по-моему или 240 человек, ну плюс-минус. 4 в 4, дорогие друзья. Чингисхан, невзирая на то, что сам получил по голове, все-таки хэдшот в джаб повесил. Вот она разница. Калаш и МК, да? Мка не такой большой урон наносит, поэтому Чингисхан выжил. А вот его соперник не выжил, потому что калаш куда более убойный. И поэтому я и говорил еще на первой, по-моему, карте, да, что если вы... Нет, на Трейне я говорил. Трейне это была вторая карта. Если вы прицельный игрок, вам лучше калаш. По пульке, если вы хорошо умеете стрелять, то... Лучше останавливаться на калаше Если хорошо умеете спрейить То лучше M -ку. Нравится PUBG Долго играл в нее Ну, достаточно хорошая игра Я не буду говорить, что она прям супер В ней тоже не без косяков Но игра хорошая, однозначно В мобильную версию я играл несколько лет Тоже попутно При этом еще и также поигрывая В компьютерную версию Но больше мне нравилась мобильная версия 12.7 Call of Duty Mobile не играю уже, к сожалению, долго. Изначально вообще наиграл в нее тоже огромное количество часов за последние там. Я играл в нее в период с 19 по 20 год, с начала 19-го, пока не с 20-го, то есть два года. И наиграл в нее огромное количество часов, прошел на чемпионат мира, а меня туда не пустили. Вот так вот. Чингисхан, Даблкилл kill, минус один от Сайджина, наконец-таки. Нукусцы начали агрессивно отыгрывать Я уж прям даже и не верил, что такое возможно Джапа погибает от рук Саматова, Счет 13-7 Я уже просто действительно начинаю зевать потихонечку От того, насколько медленно Нукусцы обустраивали предыдущие раунды Сколько будет длиться прямой эфир? Пока не отсмотрим все игры Вот сейчас смотрим третью игру между Наманганом и Нукусом Потом смотрим матч э, Ташкент-Самарканд и вот, когда ташкентцы Марканты доиграют, трансляция на этом закончится. Ну, теперь, кстати, не агрессивные действия от Нукуса. Надо понимать, да? Прыгнуло ХЛТВ. Надо понимать, что тут скорее агрессивные действия от Намангана, потому что у них не было девайсов, и они решили сами запушить оппонента. На финале данного турнира рекорд будет бит. Я тоже думаю, что такое вполне себе возможно, но если, конечно, там будет интересно. Я последние лет 10, кроме покера, вообще ни во что не играю. Ну, я, кстати, в покер тоже любитель поиграть большой. Ну, правда, до всех этих историй, так скажем, да? Не будем упоминать конкретно о каких. Потому что сейчас на покер Stars вообще не поиграешь. Но я преимущественно... Это был мой, наверное, так скажем, основной ром, на котором я играл. Рум. Да, да, да. Ну что, последний в живой остался на Мангановец. Давайте уже забирайте ну 15-й. Тут, собственно, дел техники его не проиграть. Вы смотрите демки? Это или эта игра в прямом эфире проходит? Это игра по демкам. Канал Фортуна. Привет. Слышал про старого игрока Плутер? Если да, то что скажешь о нем. Нет, не слышал никогда о таком игроке, поэтому увы сказать ничего не могу. Ну что, матчпоинт. Нукус в шаге от победы, дорогие мои друзья. Между прочим, да, если первая карта 19-17 за Наманганом, ни... ха ха ха ха ха Саматов. Вот это побрил. Вот это побрил соперников. Там же, смотри, Наманганцы уже сервера выходить начали, дорогие мои друзья. Ну что ж, команда Нукус становится победителем. В этом очень и очень непростом четвертьфинале нижней сетки. И выбивает на манганцев с турнира. Да, на манган занимают пятое место. Вот так вот. Но даже больше того скажу, дорогие мои друзья.